Вот такой вот вредный карасик клюет. Ну одну радует то, что он подошел. Ну очень медленно. Не видно даже как ведет. Очень плавно ведет и чуть поведет и бросает. Ах ты гад. Гад. Сошел! Так, одна осечка, сейчас вторая должна Рыбанька. рыбушка. Так, мне уже приятно то, что прикормил и процесс пошел. Даже возле самого берега. Ах ты. Гадость такая. Не хочет. Па! Да -мо! Просто, напросто подошел всего малек поэтому я не успеваю за ней. такой вот ребят окунь только закинул сейчас продемонстрирую возможно еще раз Когда закидываешь поклевка начинается сразу итак дорогие мои подписчики подписчики канала Рыбохвост, что я вам хотел сказать по поводу рыбалочки на червя очень увлекательное дело ну, очень просто увлекательно на этом водоеме очень много змей больших окружили поплавки мне вот кажется что из-за них мне как раз таки не клюют из-за этих змей так вот что я вам хотел сказать вот в интернете много разной чуши по поводу ловли на ВДшку там на масло какое-то э, моторное э, на звездочку и тому подобное типа на ВДшку э, лучше ловится это, если червячка спрыснуть ВДшечкой э, лучше будет ловиться чем на просто червяка не знаю честно говоря ребят не пробовал но вот сейчас я закинул звездочку Получается. Ну опять. 25. Сошел. Га-то да так хорошо пошло. Так вот, ребят, продолжу. Я извиняюсь за то, что сбился. Я вам... Объясню так вот, как вот сейчас вот у меня происходит. Да? Сейчас я закинул на обычного червяка. Получается две удочки на обычного червяка и одна удочка червяк намазанной звездочкой. Так вот, ребят, за сколько времени я сижу на рыбалке? Один раз только клюнула и все. На червяка со звездочка И то в тот момент, когда уже звездочку, походу, просто тупо смыло. А на обычных червей, э, на одну удочку уже карася вытащил, на другую окуня. И поклевки, как, постоянные. Просто не получается подсечь по-человечески то потопит не, не не подсекается то вот слабо ведет и не подсекается ну смотрим что будет дальше <клёх> всему причина слабого бесклея это не погода потому что сейчас идет мелкий дождь на камеру наряд ли видно вообще Надеялся то, что на камеру много что будет видно. Ну, видимо, не для этого она сделана чуть-чуть. Хотя удобно. Ну вот так вот. Точек практически нету, но дождик идет. Один нюанс. Если дорогу намочит, хер отсюда выйдешь. Так что так. Если. Сейчас еще минут пять будет дождь, и я соберусь на другое место поеду, где асфальт есть. Вот такой вот красик. что-то хорошее было вот благодаря, как говорится, водорослям как всегда все получается Фух. вот так вот ах ты, ах ты, ах ты Та палки да что да ж такое а, кто это, блин Я-то думал Я-то действительно думал <свы> Все равно приятно Такой вот совсем малюсенькой Это мой, мой,